Составьте женщину не из ребра, Из меда, Из перца острова, и сладкого вина, Чуть-чуть надежды, Чтобы верить в чудо, Чуть-чуть боязни, Что уснет одна, Смешайте специи, Немного кориандра, Щепотку ночи и щепотку света дня, Миндаль, корицу, Немного амбры, Воды прохладу, какого огня, Создайте женщину, запястья, шею, тело, чтобы оценить всю красоту суметь, всю гибкость кошки, силу от пантеры, чтобы рядом с нею быть всегда хотеть. Улыбка, смех и легкость облаков, непостоянство, то печаль, то радость, немного тайны и портрет готов. Добавьте ранимость, даже слабость, создайте женщину что сможете любить, нет, не терпеть и не оставить рядом, а чтоб беречь и на руках носить, чтоб просыпаться ради ее взгляда, стать сильным и почти неуязвимым, из пепла свое сердце воскресить. Создайте женщину, чтобы быть любимым, создайте женщину, чтобы любить».